Здарова, дружище! Это Warizing, и не то чтобы гайд, сколько рассказ о том, а что же будет у нас дальше. Буквально сегодня вышла статья от наших разработчиков, в которой они, ну как бы сказать, ничего нового не сказали. Ссылочка в описании данную эту статью. А повторили то, что говорили уже до этого. То, что они сейчас готовятся к большому патчу 1.0, который привнесет что то новое, на что мы реально такие посмотрим, и, вау, круто, классно. Первое, что нужно понять, что в ближайшее время, как они говорят, но когда неизвестно, опять же они говорят, скоро, со временем, будет ближайшее обновление, в котором они внесут новое оружие, новых боссов для того, чтобы появились новые заклинания и новые земли. Соответственно, в этом видео я тебе покажу шмот, который будет, соответственно, в следующем обновлении, который сейчас просто-напросто недоступен на официальных серверах. Покажу, насколько это возможно локации и покажу... Ресурсы, которые будут необходимы для крафта нового шмота. Первое, куда мы с тобой сейчас отправимся, это пойдем в мой ящик. В этом ящике лежит крас-шмот, который я тебе покажу. И покажу ресурсы, которых можно с них получить. Это примерные данные, которые могут поменяться в любой момент. Я их получил каким образом? Я играю на локальном сервере. На котором с помощью команд, при условии, что ты админ Ты можешь получить абсолютно любой ресурс и так далее В рамках их базы я нашел новый шмот и оружие, которое может дать игра Хоть оно сейчас и недоступно Первый сет, хоть и гиром ниже, чем тот, который мы имеем на капе Но зато он дает нам полный иммунитет к эффекту солнца Кстати, давай тебе его и покажу на деле Вот так выглядит эта красота В целом довольно прикольный скин Почему бы еда. Ну и давай пойдем пожаримся Вот мы вышли на солнце и смотри, что происходит. Мы просто светимся, а солнце нас не поражает. А при этом весь наш костюм начинает светиться таким золотым свечением. Давай превратимся в мышь. И вот теперь мы не только ночная, но и дневная мышь. Соответственно, полетели с тобой в первую локацию... Всего их сейчас две Это вот этот лес И вот это вот одна большая зимняя локация Они нам недоступны Но тем не менее уже сейчас можно у них посмотреть По идее именно они должны быть открыты потом Как видишь это место представляет собой Какое-то разрушенное пространство С темным облаком И в целом по дизайну И по внешнему свету оно похоже на Тот самый проклятый лес В котором он носит всякие пауки Монстры и так далее Возможно, это будет как раз неким продолжением этой части, такой более разрушенной. Но пока это все подробности, которые мы можем видеть, только исходя из того, что мы с тобой можем рассмотреть. На пробел, конечно, мы же не сможем нажать, потому что локация пока недоступна. И вот, обойдя проклятый лес, мы приближаемся к другой локации. Этой большой. К сожалению, в нее пробраться не получается, только если забаговаться и пробраться через текстуры... Так мы только упираемся. Но уже видно то, что там довольно зимняя территория, очевидно. И вся локация будет построена вокруг того, что там будет абсолютная зима. Сейчас там, к сожалению, либо к счастью, ничего абсолютно нету. То есть, соответственно, мне всего раз удалось забаговаться, пройти через текстуры. И все, что я встретил, это просто пустые поля, горы и какой-то недостроенный забор. Ну что ж, теперь, когда мы типа посмотрели новые локации и опробовали в действии шмот, который защищает от света, Давай перейдем с тобой к другому шмоту Который будет доступен в будущем И посмотрим из чего он состоит Давай его с тобой натянем Как видишь, внешний вид, мягко говоря, не отличается от того, что у нас уже есть Для сравнения, давай вернемся к нему То есть соответственно мы берем старый И не меняется ровно счетом ничего Ну соответственно кроме левела То есть по большому счету пока это просто иконки Которые дают больше характеристик Больше гира Но внешне они ничем не отличаются Так называемые заготовки Ну и конечно же, коса Коса тоже внешне ничем не отличается Только повышает наш гир Ну и соответственно дополнительный дамаг дает Потому что гир соответственно выше а теперь пойдем поглядим, какие же мы ресурсы будем в будущем фармить. Ломаем шмот. И ломаем риппер. Итак, что мы имеем? Соответственно будет новый ресурс под названием титан, который вероятно будем как раз добывать в новой локации зимней. Привычные нам планки... Привычный нам Dark Silver. Соответственно, по шмоту у нас будет привычный вид Вервольфовской кожи. Новый компонент. И Shadow View. Собственно, это все, что я хотел тебе показать. Потому что показать, по большому счету, больше нечего. Буду надеяться, что это обновление ждет нас скоро. Потому что кап, мягко говоря, добывается быстро. А потом дел для разнообразия довольно мало. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ну и до скорой встречи, дружище.